Всем доброго времени суток! Нашему организму постоянно нужна энергия. Мы каждый день потребляем и сжигаем тысячи килокалорий. Сахар – это легкий способ восполнить энергию в организме. В самом по себе сахаре нет ничего плохого, если не злоупотреблять. Мы, люди, любим сладкую пищу, поэтому при злоупотреблении сахаросодержащими продуктами у нас может возникнуть зависимость. А сладкое в избыточном количестве приводит к таким нежелательным последствиям, как отложение подкожного жира из-за профицита калорий, сахарный диабет второго типа вследствие нарушения выработки инсулина, проблемы с зубами, а также проблемы с кожей лица. По мне трудно сказать, что я страдаю от избытка веса, да и с гормональным фоном у меня все в порядке. Но вот с последними двумя проблемами из перечисленного я столкнулся. Печенье, булочки, вафли – это для меня главный перекус между основными приемами пищи. Конечно, сахарозависимым меня назвать нельзя, но я решил, что определенная польза от неупотребления сладкого в течение месяца у меня все же будет. 30 дней без сладкого были одним из вариантов челленджа на февраль. Голосование по выбору нового челленджа я проводил в своем инстаграме. Мои подписчики выбрали именно 30 дней без сладкого, так что... Я не ел сладкое 30 дней, а точнее 28, февраль же. И вот что произошло. Сразу скажу, что я не ставил перед собой цель исключить из своего рациона сахар вообще. Ведь он находится во многих привычных нам продуктах, зачастую даже не сладких, о чем многие и не подозревают. Целью моего вызова было преодоление моей легкой зависимости именно к сладкому. Заранее, до начала 30 дневки, я уничтожил все запасы сладкого в своем доме. Привет, друзья! С этого дня я не ем сладкое ровно месяц. Как я подготовился к этому челленджу? Вчера я специально уничтожил все запасы сладкого в доме. Ну, думал, надо же как-то подготовиться. К счастью, сладких вкусняшек дома у меня было не так много. Основная моя деятельность проходит за компом. За работой я привык регулярно делать сладкие перекусы с чаем в перерывах между основными приемами пищи. Сахар для меня это стимулятор работы мозга, он делает мой интеллектуальный и творческий труд менее стрессовым, поэтому уже на первый день челленджа мне захотелось сладенького. На четвертый день я чуть не сорвался по невнимательности. Дело в том, что после домашних тренировок я привык поедать сладкий творожок. Я купил одну пачку такого по привычке и чуть не съел. Буквально в последний момент вспомнив, что это же тоже сладкое, я взял его и закинул в морозилку до конца челленджа. На шестой день сладости стали мерещиться мне даже в предметах, которые не являются едой. Но, к примеру, увидев на полке одного магазина мыла ручной работы, у меня тут же возникли ассоциации со сладкими вафлями, с пирожными. Короче, что-то такое. На девятый день мое самочувствие несколько нормализовалось. У меня была уже меньшая ломка, однако тут я решил сделать фотосессию на льду. Не спрашивайте, зачем она мне. После чего у меня несколько дней подряд ныли почки. Лечился я брусничным морсом. А как многие из вас могут догадаться, пить брусничный морс без сахара это все равно, что пить чистый лимонный свежевыжатый сок. Поэтому там я схитрил и использовал для разбавления морса сахарозаменитель. Да и кстати, совсем-совсем от продуктов, имеющих сладкий вкус, я не отказывался. И привычные перекусы на протяжении всего челленджа я заменял либо полезными фруктами... То есть яблоками, бананами, всем, что содержит фруктозу. Ну, либо же не самыми полезными продуктами, вроде несладкой выпечки или бутербродов с колбасой. Главное, чтобы они были не сладкими. На 14 день сладости стали сниться мне в сновидениях. А конкретно мне в тот день приснилось, как я проглотил несколько слоеных булочек. И помню, во сне я очень расстроился из-за того, что провалил свой челлендж. Но позже, поняв, что все это был сон, я был очень рад. В итоге я и дошел до конца своего челленджа, так и не сорвавшись. 30 дней без сладкого подошли к концу, а это значит, что пора отметить победу. И чем же? Правильно. Что касается результатов. Из положительных эффектов я заметил, что на моем лице полностью перестали появляться прыщи. Я и раньше замечал такой эффект, когда свои сладкие перекусы я заменял, например, на несладкий крекер с чаем. Так что снижение потребления сладостей улучшает состояние кожи лица. Это факт. Из отрицательных эффектов отказа от сладкого. При длительной интеллектуальной и творческой работе я стал быстрее уставать. У меня повысилась раздражаемость, нервное напряжение. Я думаю, это связано с тем, что когда мой мозг перестал получать сладкий наркотик, он стал бунтовать. Так ли вреден сахар на самом деле или нас всего лишь пугают? Современными учеными доказано, что сахар вызывает наркотическую зависимость. К примеру, томографические исследования головного мозга показали, что воздействие сахара на серое вещество схоже с наркотическим. Но ведь среди того, что мы употребляем, полно и других продуктов, вызывающих зависимость. И если ими не злоупотреблять, так же как сладким, то никакого вреда для здоровья мы не получим. В разумных количествах белый яд вовсе не яд а легкий и быстрый источник энергии. Друзья, ешьте здоровую пищу, но не заморачивайтесь на этот счет уж совсем-совсем. Что-то в меру вредное можно позволить себе в качестве разгрузки. В конце концов, какой смысл полностью лишать себя удовольствия? Подписывайтесь на мой канал и инстаграм, ставьте лайк этому видео, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.